Всем привет! Сегодня у нас 5 ноября 2020 год, находимся мы в Петроградском районе, время у нас 14.44, и идем мы в магазин Перекресток. И вот мы пришли к магазину Перекресток, адрес по традиции я напишу Привет. Привет. У меня муж уже пошел покупать сыр, который прям вот просрочен-просрочен. Что-то 4 декабря просрочилось, что-то 5. А вот тут, да, типа, в сроках, ну, видишь, я так предполагаю, это плесь. Ну, что-то есть, да, такое. Но срок нормальный, да, у него? А вот тут вот нет никакой информации. Как бы на других есть наклейка, а на этом нет. Ага. Я могу предположить, что срока вышел, и они просто сняли, типа, отклеилась. Ну, Но это я, может, предполагаю. Есть такой, да, может быть. Ну, да, что-то с этим сыром что-то не так. Там много еще без этого. Вот, упаковано. Когда есть до надо какого года, вот, непонятно. Так, mm -hmm. вот колбасочка. Срок годности истек 27-го, 11-го, 20 -го года. Годен до 5-го? Ага. А здесь, получается, да, годен до 5-го. И вот тут до 5-го. Только не будут ли они говорить, что он до 18-го, но и одной годен? Они что? Не, ну вы мне вместо этого с кассы пошли, продукт, который я выбрал по весу и по всему остальному, я пришли могу, и самостоятельно заменили. Я не могу вам пробить Это самый Так вот другой сыр пробиваете. Мужчина, Мужчина сыр. Подавите, и... Обычный. У вас берут одно, а пробивайте другое. Мужчина, другой кусок сыра вообще взяли, без моего ведома. Сама выбрала мне сыр новый со своим весом, всем остальным человек, просто за меня совершил покупку. А это старший кассирок, а где вас управляющий? Я хочу приобрести его. Да, вы не... да. Он лежал да. на прилавке, он мне подходит. Да, я понимаю. Мы сейчас позовем Антона. Какой сыр вам пробили? Антон, пожалуйста, подойди у нас. Ну, по да, давайте вернем. Да. Да, давайте он, он пока Антон сойдет. И, нет, она потом она, когда я сказал, что я готов его купить, давайте все купим. Она зачем-то его сняла с позиции. Потому что.. Видишь, что Знаете, просто срок годности был один. Другой. Она пробила его уже по другому сроку годности. То есть она его увеличила ему, не спросив покупателя. Я положил на прилавок вот этот кусок сыра. Маску наденьте, пожалуйста. Мы да. с Этот кусок сыра положил на прилавок. Дороговец взял, молча, не спрашивая меня ни о чем, ушел в отдел сыра. Взял другой кусок сыра, который не я не выбирал принесла его и не пробивает на кассе другой кусок сыра. абсолютно другой кусок сыра. Этот она оставила там. Я сейчас вернулся и там он на кровати лежит. Вот, это, вот этот сыр, именно. Я а буду... тот, который вам пробили, а который вы сейчас. не хотите, давайте мы возврат делаем и вернем Это мы потом не пробили. его не, творили. Творили. А, его не пробили. Меня а, просто... Меня интересует прошутки? позиция продавца, который взял. Другой, ну, мой кусок который я выбрал на прилавке, положил на ленту для того, чтобы купить. Молча. Взял, Девушка, маску найдите, пожалуйста. Ушел в отдел и принес мне другой. Совершил покупку на меня. А сейчас я хочу приобрести вот этот кусок сыра. Так как он продается у вас на прилавке лежит? он значит находится в общем доступе к продаже на кассе. Да, ну, вы да, а а а Сделайте не не наклейку только на Да, мы не имеем Это все уже взял. Продать не можем. Да, ну, вы то, обязаны продать. А по его... продать. По закону нет. вы его обязаны продать. Мы не можем, цифры тут не видны. Знаете, закон нет такого, ответы. можете, не можете. Есть ну, Должны и обязаны. Если фаса не прочитывает этот шрифт, да. как продать? Ну, Придево. это Придево. уже ну, не проблема покупать. Не, на оно, оно уходит на расписание. Мы просто можем примерно такой же вес вам нафасовать сыром и его продать. Да. Голосе, да. Это просто проблема в том, что продавец этого не заметил, и у него нет вам И вы его взяли. Вот и Давайте сделаем так. Вот этот сердце создаете покупателю, да? И мы уже потом к вам подойдем для того, чтобы вы его утилизировали. Сейчас. Для утилизации потом. Даете, а мы потом к вам подойдем время и вместе с вами утилизируем этот сайт. В смысле вместе с вами утилизируем? Ну вот так а вот. То есть, видите, вскройте и Он не будет перепасован, и опять полон на Нет, колон. он не будет перепасован. Я его... Вам не верю. Я его... Я его... Часто, случайно, а, а не, не можем вас проводить на склад. На а нам не, не надо, вы будете а делать все это в торговом зале. Как в Вот так? Так? так. Вы же продаете все в торговом зале, правильно? Не например, Нет, списывается но торговом не Полной человек. Почему? В Бабушка, хотите мы вам поможем Они вам просто сделают сейчас разницу в стоимости И вернут, и все Клиент не должен ждать Пока вы там хотите что-то сделать Просто берете, сейчас возвращаете Делаете период, и как? перерасчет, и все Мы без вас не работали здесь, да? Как вы думаете? Просто удерживайте жизнь. Мы жизнь. Не, не держим мы сейчас решаем ее вопросы. Просто вы нам не сядем. Отойдите отказываться. Сюда пройдите, пожалуйста. Да, Молодой человек. Дайте, пожалуйста, сыр. Не, я, к сожалению, подождите. Дайте, пожалуйста. Подожди, Извините, вы сыр, выбрать. Вы, вы сейчас вы будете. Yeah. Позовите сюда директора не уходите сейчас сыр отдайте, да, да. Да. Сыр Вы сейчас отбираете сыр, сыр на, на, отдайте, на видео. Вы нам возвращать сыр, который мы выбрали. Смотрите, смотрите. этот сыр идет. Он, Он продавал? продавал? Он, Он лежал Он будет списываться а потом. А потом. А Видите, нет, вот нет, это все пойдет Вам от одного? От одного. А я еще два купил. Точно таких же. Ну, куплено, но мне этот сейчас как раз, и нужно убрать, смотрите, я купил -то, тоже. Вы мне предоставили? Обнаружили? Я предоставил я вам посмотреть. Вас, мы вас предупредили в этом, потому что я, я предоставил это... посмотреть вам все. Мы да. этот сын выбрали для Вы того, посмотрели? что мы купили. Он лежал на прилавке. Я совершила, я совершила, тот, совершила договор купли-продажи. Я... Вы физически не можете да, продать просроченный продукт? Вот, есть, когда у него вот да, этот это же наклейка перебита, мы его не сможем продать, потому что перед наклейки мы делать не можем. Если вы пытаетесь просто его купить, то он вам не даст, потому что, видите, здесь же нет. Хорошо, это он пусть полежит у нас пока. Так можно? Так, какая разница, это все равно. Сыр можете Тогда... отдать, мы только держим его и подождем потом, директора. Потом, потом. Я, я его уже взяла. Я, я сейчас буду. вернусь вместе с сыром. Я его купила, сыр когда я положила себе в корзину. сыр Мы когда к вам подошли, сыр был у кого? А потом у кассира. Подали, у кассира. А кассиру продали. кто отдал? Покупатель. Но, но Покупатель. Ну дайте, зайдите в Дайте, сюда, смотрите положение... а... дайте зачем drehty. А вы зачем силу применяете? Драты, что ли, а да. применяете. Вас никто не трогал. Верните, пожалуйста, Сейчас я верну. сейчас верну. Молодой да, человек, не стоит уходить. На видеокамеру. Не стоит. Куда бежите-то? Вы что, издеваетесь? Вы не мне издеваетесь? Вы крадете а вы, а вы вы товар. Вы, а вы тоже мои права нарушаете. Вы крадете товар сейчас. Я не краю. Вы крадете сейчас товар. Подождите, смотрите, товар. подождите, смотрите, такой момент. Верните товар. Я не могу вернуть товар, который.. Мне неинтересный этот подверг. вопрос ваш. Ну, вот, что. Вы товар не верните не Используйте физически Я могу также начать снимать у вас на камеру и снимайте, полицию. Вызывайте, а зато вас оформят заодно. Вы понимаете, что вы сейчас показываетесь, себя не в худшей стороне, а не в лучшей. Без Там еще есть сыр. Пойдем. А как часто переупаковываете сыр? Во-первых, здесь есть дорогой сыр. Там стоит год. Я не спрошу вас про дорогой сыр. Я спрашиваю, как часто переупаковываете. Мы мордосим. В смысле мордосите? Ну, три дня проходит, остается два дня. Народ же разбирает мордос очень хорошо. И... А что такое мордос? А вот красная бумажка. И... -а -а. вот эти. Ага. А как часто переупаковываете его? Мы его не переупаковываем. Ну вот, смотрите, видите состояние сыра? Он же не может быть такой, с Почему заводской упаковки. Может? Он, Но не, смотрите, ли... Он видите, не долежал. Смотрите, цвет. Я понимаю, возьмите любой сыр, смотрите, цвет ну. разный. А вот В смысле разный? Это не плесень, это соль к вашему свечу. Это мой любимый сорт сыра, и там такого не бывает на нем стоит срок годности хорошо он годен по вашему до двадцать четвертая ноль восьмое двадцать первого вот это, это что это за да. почему его... <свят> в упаковке. ко мне какие претензии <свят> Просто... а выдают весы вот эту ерунду а не на целый печат? год они продлили сыру... это срок годности вы что издеваетесь Ко а мне какие претензии? Ну вы, вы же сыр покупаете? Не, не только я, я же не одна здесь работаю. Ну, вы приходите на работу, вы не проверяете Проверяем сыры, Хорошо, убираем. как вот это можно в продаже допустить? Ну, видимо, пропустили. То есть вот эту вот у пропустили? Ну как сутилегу? Ну, это да. всё такое. В смысле, вы пропустили? <свят> Хорошо, скажите вот около ветчины, сэр. Только руки не отдавай. Он заветранный. <свят> это какой вы взяли, да? Это э, так, теперь, да, и дам... Вот я сейчас вам разрежу Я привезла новый сыр И он весь такой Заветренный, он тут корочка заветренный. твердая Девушка. Вот тут вот мягкая, а вот тут вот твердая Но это же не моя вина Ну Чья? вы когда пакуете, вы проверяете сыр в каком состоянии? Сыр приходит с датами на каждом. Срок хранения, да, 5 суток. Это в заводской упаковке? Нет. После Реализация вскрытия. по закону. Реализация у вас 12 часов. Суток. Да, 5 суток. На Почему упаковке. На... Я обманул. А, кстати, я... здесь Вы, еще извините, плесень. Здесь печатала. еще плесень, смотрите, вот она. Вижу. Но здесь не, более... это, здесь не 5 суток уже. Здесь написано 4. Суток. У нас 4 продавца. Мы не спрашиваем, сколько у вас продавцов работает. Ну извините, когда работаешь по одному человеку, Мы не человек, спрашиваем, то, сколько продавцов у вас в отделе работает. Снимают других людей. А я фиксирую. Вчера дни приходили, сегодня а так будем приходить к вам до тех пор, пока если не научитесь работать. Почему вот это? Да, Все если в рамках закона работать не перепроверили прилавок сыров. У вас и документы есть. Такие документы. Что вы официальная Мне интересно, как выглядят документы покупателя. Вот паспорт у показатели. меня есть. У Вам показать есть его? Паспорт ну, так, а я у вас не спрашиваю, у вас паспорт. Мне он как-то не интересен. Я знаю. сколько там? Скажите, пожалуйста, когда вот эта курочка была изготовлена? А можно посмотреть там хотя бы? У вас мультики с оценниками? Чем было готово? А можно посмотреть? Упаковано, а времени нет. Четырнадцать ноль А вот это срок годности да. истек уже два дня уже. Нормально, да? Давай, кстати, наберем такого. А сроки-то, кстати, где у а сроки, кстати, я не знаю, может быть. Не-не-не, набрали, они там будут. Да, вот. А на Мулькинах, да бери в камеру. Ну, За утилизацию. Можно пойти купить под видеокамеру. Оно же продается, правильно? Там? До третьего ноль пятого. было видно, что размораживали несколько раз. Только uh, <laughs> Вот так вот, ребята. Покупаешь лед. За свои же деньги. Вот он. За 806 рублей. Можешь купить лед. В магазине перекрест. Спасибо большое. Ты дольвайся до Мэнника, чувак. Не иди, а иди. Нет, чувак, иди, я тебе сейчас камеру твою сломаю. Да? Тут вообще с Нормально разговаривайте, здесь не место Ты думаешь, да, напугал ты наука, что Ты Я ее сломаю сейчас. держите своего мальчика при себе. Жди, жди, жди, жди. Че ты такой дерганый-то? А? Че ты такой дерганый-то?